Фитнес-совет. Тренироваться обязательно нужно в специальной одежде, пропускающей воздух, впитывающей влагу и удобной обуви. Заниматься лучше 3-4 раза в неделю. Оптимальное время для занятий с 11 до 13 часов и с 17 до 19 часов, но все это индивидуально. После последнего приема пищи должно пройти не менее полутора часов перед началом тренировки. Закончить тренировку нужно не менее чем за два часа до сна. Любой комплекс упражнений максимально эффективен лишь первые три 4 недели. Со временем организм адаптируется к нагрузкам, так что их нужно увеличить либо сменить сам комплекс. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья.